Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости, новости в которых буржуй наемному работнику эксплуататор, угнетатель и враг. В Самарской области приставы начали получать жалобы граждан на то, что в качестве списания долгов начали уходить пришедшие 10 тысяч рублей на ребенка. Речь идет о так называемых путинских выплатах, решение по которым в мае принял российский президент в связи с экономическим кризисом и пандемией коронавируса. В Федеральной службе судебных приставов по Самарской области отметили, что такие жалобы есть, но по закону выплаты на детей не могут удерживаться и списываться в счет погашения долгов, поэтому рассматривать такие жалобы надо в течение суток, а не в 30-дневный срок. Выплаты это, конечно, прекрасно, только вот долги у людей за время кризиса накопились такие, что эти 10 тысяч не больше, чем капля в море. Самарский видеоблогер снял с высоты то, что осталось от Самарского подшипникового завода. Территорию этого завода подготовили к застройке настолько давно, что на ГПЗ-4 почти все проросло травой. Растительность пробилась даже сквозь крышу полуразрушенного здания бывшей казармы Линдовского городка. В 1990-е годы этот и другие подшипниковые заводы перешли в частную собственность Игоря Швидка. После его смерти подшипниковая империя досталась его сыну Александру. Заводы стали постепенно закрывать, ГПЗ-4 был первым. В 90-х у нулевых предприятия, что когда-то были основой жизни миллионов людей, были закрыты и использованы в качестве начального капитала новоявленных буржуа. Ту печальную картину, что осталось от таких предприятий, каждый из нас может увидеть у себя в городе. По итогам 2019 года все крупнейшие информационные телеканалы принадлежащие государству, оказались убыточны и потратили в сумме на 50 миллиардов рублей больше, чем заработали, как следует из данных, которые приводит РБК со ссылкой на отчет освещателей по РСБУ. В КТРК управляющая каналами «Россия-1» «Россия-24», потратила на создание контента вдвое больше, чем получила в виде выручки. Убыток компании от основной деятельности вырос на 9% и достиг 27 миллиардов рублей. На его покрытие ушла вся субсидия с федерального бюджета в размере около 26 миллиардов рублей. С учетом прочих, неосновных доходов чистый убыток холдинга составил 553 миллиона рублей. Чтобы наемные работники не осознали свои классовые интересы и задачи, буржуи готовы платить машине пропаганды сколь угодно много. Так что не стоит удивляться тому, что каналы круглые сутки, вещающие про страшные гулаги, несут сплошные убытки, но продолжают получать миллиардные дотации. Кредитные организации попросили правительства не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей и эквайринг в качестве антикризисной меры. Об этом говорится в письме Ассоциации банков Кабмин. В марте ЦБ впервые воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса. На уровне 1% они были установлены для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг с 1 июня по 30 сентября. Буржуи качают права в то время, когда трудящимся есть нечего, и государство их поддерживает. А как не поддерживать ручному псу своих хозяев? Каждый шестой гражданин России не может себе позволить покупать мясо, чтобы питаться в соответствии с нормативами Минздрава. Такие данные в интервью ведомостям привел Сергей Михайлов, генеральный директор Черкизова, одного из крупнейших в стране производителя птицы и свинины. По его словам, 20-25 миллионов россиян Потребляют продукты питания ниже рекомендованных норм, не более 50 кг мяса на человека в год против 73 кг, которые требуются по оценкам Минграла. Медленно, но верно мы теряем всякие блага, добытые кровью и потом пролетария всего мира. Продукты, которые мы можем позволить себе на свои зарплаты, в том числе сокращаются ежемесячно. Товарищ, пока мы не вернемся в царское время, когда крестьяне молоко и мясо видели только по праздникам,